Красноярское отделение Федерации автовладельцев России получило свежие тесты для контроля качества бензина и начало тотальную проверку топлива на городских АЗС. Проверка качества топлива производится при помощи тест-полосок «Тестпэй». Первые АЗС, которые попали под проверку, именно те, которые имели много замечаний в прошлые годы, а также те автозаправки, на которые к нам поступали многочисленные жалобы от автовладельцев, рассказал лидер движения Егор Фролов. Так, общественники проверили АЗС «Регион-24», она же ООО «КТК Стандарт». Оказалось, что АЗС торгует 80-м, хотя официально его никто уже не выпускает. Как выяснилось позже, топливо они возят с частной нефтебазы из Кемерово. Еще один пример АЗС «Руснефть». Как отмечают общественники ранее, у данной АЗС был некачественный тест только на 92-й, а сегодня на все классы бензина, представленные к продаже. Не прошла проверку и АЗС «Партнер» на «Шахтеров-39-1». ФАР отметили, что любое изменение цвета индикатора в зависимости от концентрации говорит о том, что в бензине применялись запрещенные присадки. Все результаты проверки будут отправлены общественниками в Росстандарт.